Привет, друзья! Добро пожаловать обратно в другое видео. Вы когда-нибудь задавались вопросом, являются ли люди по своей сути добрыми или злыми? Рождаемся ли мы святыми альтруистами, которые временно испорчены дурным влиянием? Или мы рождаемся эгоистичными грешниками, которых общество должно укротить? Дебаты о человеческой природе, вероятно, он так стар, как и само человечество. Что говорит психология по этому вопросу? Вот некоторые исследования, которые проливают свет о том, являются ли люди по своей сути добрыми или злыми. Давайте начнем. Мы причиняем боль другим, когда нам приказывают, но вместо этого мы предпочли бы навредить себе. Представьте себе это, экспериментатор рассказывает ты, что ты учитель проведение теста на память другому участнику, кто является учеником. Каждый раз, когда ученик получает неправильный ответ, вы должны ударить их электрическим током от возрастающего напряжения, даже до смертельного уровня. Насколько сильно вы причинили бы боль другому человеку? Психолог Ельского университета Стэнли Милграм попробовал этот эксперимент, чтобы проверить послушание авторитету, где ученик действительно был актером, притворяясь, что кричу от боли и молю о пощаде. Он был шокирован, каламбур задуман, чтобы обнаружить, что 65% участников прошли весь путь до конца до смертельного напряжения, когда это будет приказано. Классическое исследование Милгрэма часто цитировалось в качестве доказательства, что люди вполне готовы причинять боль другим. Однако исследование Милграмма было поставлено под сомнение психологами, которые провели свои собственные исследования и обнаружил другие результаты. В исследовании 2014 года, проведенном Университетским колледжем Лондона, участники получили денежные вознаграждения для усиления поражения электрическим током либо для себя, либо для другого участника. Результат был более положительным, чем в первоначальном исследовании Милграмма. Поскольку участники были гораздо более охотно шокировать себя за дополнительные деньги, чем шокировать незнакомца, предполагая, что мы все еще придавайте большое значение на благополучие других. Пункт второй. Дети наслаждаются несчастьями других, но они также сочувствуют им. Если вы хотите увидеть естественное состояние человечества, посмотрите на маленьких детей. Они все невинные маленькие ангелочки, не испорченные обществом, верно? Что же, возможно, тебе стоит подумать еще раз. Исследование, опубликованное в британском журнале «Психология развития», показало, что даже четырехлетние дети испытывают злорадство, удовольствие быть свидетелем несчастья других. Дети оценивали истории о персонажах, падающих с деревьев или в грязные лужи, чтобы будьте занимательны и забавны. Особенно, если дети думали, персонажи заслужили это. Аналогичное исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. Показал, что дошкольники скорее заплатят за просмотр антисоциальных марионеток Бьют, чем тратить деньги на наклейки. К сожалению, психология продемонстрировала, что даже с юного возраста люди обладают врожденным чувством безжалостности и наказания. Однако психология также обнаружила естественное чувство сочувствия у маленьких детей. В предыдущем исследовании дети оценивали рассказы «Возможно, испытывал удовольствие о плохих персонажах, испытывая несчастье, но в то же время им было их жаль». Даже когда дело доходит до обмена, маленькие дети изо всех сил стараются добиться справедливости и устранять несчастье. В одном исследовании, опубликованном в журнале «Экспериментальная детская психология», парам двухлетних детей дали набор шариков, чтобы поиграть с ним. В большинстве случаев малыши спонтанно делились шарики между собой. В другой версии, каждому малышу было присвоено неодинаковое количество шариков. В третий судебных процессов более удачливый малыш подарил шарики для менее удачливых малыш без подсказок, показывая, что у нас есть встроенный потенциал, чтобы реагировать на несчастье. Случай третий. Мы обвиняем других людей в их страданиях, но мы все равно им помогаем. Верите ли вы, что каждый получает то, что заслуживает? Мы часто слышим, что то, что происходит вокруг, происходит вокруг, или что успешные люди упорно трудились, чтобы добраться туда, где они находятся. Психология показала, что мы склонны верить в справедливый мир, где обычно торжествует справедливость, и люди в конечном итоге получают компенсацию для удачи и несчастья. Но это также означает, что мы склонны думать, что несчастный должно быть, что-то сделал, чтобы заслужить свою судьбу. Когда участников исследования спрашивают, чтобы объяснить, почему есть бедные люди, жертвы изнасилования, больные СПИДом, больные раком, парализованные и выжившие в дорожно-транспортных происшествиях, они искажают факты или выдумывают причины, что люди сами становятся причиной своих несчастий, вместо того, чтобы просто быть жертвами. Исследования показывают, что мы цепляемся за это убеждение, как механизм преодоления трудностей, даже за счет других. Однако исследования также говорят о том, что мы предрасположены к доверию и помогать другим людям по умолчанию. В лабораторном эксперименте участникам дали немного денег, и они могли выбирать, сколько хранить в частном фонде или вносить взносы в общий фонд. Это было распространено среди других участников. Несмотря на то, что все участники были анонимными, и идеальная стратегия — не доверять всем остальным и оставь все себе, люди постоянно вкладывают большую часть своих денег в общий фонд. Авторы называют это инстинктом. Сильная взаимность, где мы помогаем людям, несмотря на то, что не знаем их и не ожидая ничего взамен. Итак, вот оно. Исследования показывают, что люди бывают как злыми, так и добрыми. К сожалению, здесь нет прямых ответов в психологии. Что вы думаете? Дайте нам знать в комментариях ниже и не забудьте поставить лайк и поделиться этой статьей, если ты думаешь, что это поможет кому-то другому. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. До следующего раза. Будьте осторожны и спасибо, что посмотрели.